Я несколько лет уже, уже много лет пытаюсь, не пытаюсь, а занимаюсь самопознанием, саморазвитием. И два года назад я наткнулась на один из роликов канала Чистое сознание Павла Леонидова. И меня он очень заинтересовал на тот момент. Я даже позвонила Павлу, мы пообщались. Я не рискнула пойти на сеансы. Но очень хотелось. Но, видимо, была не готова, поэтому ничего не получилось. Но вот через два года потребность проявилась. И я решила, раз у меня есть такое желание, и оно не прошло аж через два года, надо брать и делать. И я взяла снова. Созвонилась Павлу. Мы уже пообщались с ним онлайн, поговорили с ним. Но я почему-то решила провести сеансы с Викторией. С Викторией, конечно, мне оказалось общаться намного проще, поэтому я решила к ней пойти. И прошла первый сеанс с запросами вообще осознание, понимания, кто я, где я. А у меня еще такие были. Вопросы по поводу отношений с детьми у меня, они, в принципе, нормальные, но есть какие-то напряжения в определенных вопросах. И по отношению с... с мужем. у меня тоже были парочка вопросов, а также о том, о моем прошлом, о моих проблемах и моих, и моего мужа со здоровьем. Вот. Провели первый сеанс. Какая-то цепочка событий, которая идет никуда. Чтобы болеть, эта цепочка по сражению. Она к приводит, чтобы уйти от этой игры, цепочка событий, вернуться к себе. Да. Посмотри на своего мужа. Так у него посерьезнее все очень. Видимо, он не ищет легких путей. Да. Мы эти события сами вместе, как будто за руку взялись. Мы стали сочинять. Ну да. Вам же, видимо, было слишком сложно просто так убить. Да. Это как бег с препятствиями. Да -да -да -да. Куча вопросов просто отпали, и ответы меня поразили в шок. Вернее. Повергли в шок. Я поняла, что второго сеанса мне не избежать. В этот раз у меня все получилось. Мы прошли с Викторией второй сеанс. И он был, ну, я не знаю, это для меня восторг. Пусть она полностью осознает иллюзию страха. Для этого не надо никакой психосоматики. Я теперь знаю, почему я мерзла. Тотальное понимание приходит. Да. Mm -hmm. Поч почему ты мерзла? Это важность. Да. Страха. Это что-то навязанное, да. чтобы понимать, что я в теле. Да. Зачем это все должно напоминать, напоминать, что я в теле, да. вместить меня в это тело. Да. И ноги такое ощущение что там энергия да. огромное количество да так и есть такое состояние классно да Ой, Ой. мне так здорово ну и вообще передать что было в этом сеансе конечно невозможно как если вы следите за видео канала «Чистое сознание», то словами это не передать. То есть, ну и я понимала, что ожидать нет смысла ничего, поэтому для меня это огромное открытие. И сравнивать его с чем-либо вообще нет смысла. Это просто нужно пройти. Эффект, кстати, тоже очень классный, долгоиграющий. Это Такая легкость в проживании и ценность своей жизни, потому что именно через чистое сознание я четко поняла, что жизнь, человеческая жизнь, это огромный, огромный подарок. И опять же, словами это даже не передать. Это подарок, дар, вознаграждение или еще, ну, слова такого не подобрать, по крайней мере, в моем, в моем лексиконе. Это И когда ты это понимаешь, твоя жизнь становится совсем другой. Ну вот для меня это эффект ВАУ, точно, стопроцентный. Благодарю Викторию, благодарю Павла за эту методику, чистое сознание, потому что еще на одну ступень я стала ближе сама к себе.